один поближе покормим но-ка ну давай давай давай давай давай давай давай спускай давай давай давай давай давай давай давай спускай, давай досманы силенеые босы Жуки, сачи, муры. Ну, давай, давай, давай, давай, давай. давай. Ой, красавцы. Ну, красавцы розовые. Ну, белоголовый бескончик. Лохмы начинают прорастать. Они чистые. Сегодня посмотреть, Молодежка. Чего ты опять? А бусы. Вчера не сняли тебя, как ты спускался. Давай сегодня. М? Какой вот красавчик. Винтом идет. Ничего не держать такую птичку. Нос подбитый. Цвет лохмат. Ай, красавчик. Давай, давай, давай. Красавцы. Давай, давай, давай. Вот. Красавцы мои. Давай. Вот молодежь который я себе оставляю. Тасманный у меня ждут, когда я выпущу покормить. Ну, по очереди. Ну, тут ча. Копча. Синий белоголовый. Дело крылы, дело ноги, дело головы. Ну, Пару держу, очень не держу. Те, которые мне понравились. Но вот рядом их не стоит детеныш. Вот такой выглядит все. Тасмар. Ну, не Тасмар. Он наподобие. Вот тасман Васильский. А вот он стоит. Вот такой вот. Яркий. Вот такой вот вышел из-под Интересно. Живот под этих сезон. А рыбочка? Ну, это голубая. Ну, практически будет, конечно. на кулаку, на на ку ку ку ку ку ку ку ку ку ку ку ку ку давай ку ку ку Давай, ну. ну, ну что ты, лохмо обрезаешь, что ли И пить хочется, и есть. Такой вот нос подбитый у него стал.